Если на тебя воздействует и заставляет жизненные ситуации пойти на аборт, то есть пойти на убийство, не надо потом рассказывать о том, что это жизненные ситуации и тебя заставили. Решение ты принимаешь сам, на стол ложишься сам, под операцию идешь сам, руку под укол подставляешь сам. То есть это все равно твой свободный выбор. Не говорите, что вас заставили, потому что это на уровне, когда будет рассматриваться ваше сознание с точки зрения, лежит ли на нем на печать убийства, так она лежит на вас, а не на том, кто вас заставил. Вас могут провоцировать сколько угодно, вынуждать сколько угодно. Но никто вас по голове дубиной не ударил, и насильно все это не сделал. Делали это добровольно. И поэтому здесь грех убийства не снимается. Не снимается. Я так понимаю, что если идет разговор... о беременности то это уже не является грехом а нет, тут да, здесь вопрос живая, жизни и смерти, да. да, смерти матери вот. смерти матери здесь здесь считайте ее уже убили то есть тот кто убил или его да, ребенка то тот кто убил тот и будет нести за это ответственность. То есть женщина никаких уже последствий кроме душевной какой то боли да будет да нет в данном случае нет конечно если замешаю беременность это показание аборта это значит что ребенок уже мертв значит И то, что кто-то подталкивал именно что давай уже с этим разбирайся, это тоже же любовь как бы ну я да его очень... специально не делали никаких магических мертвых никаких я как никаких... раз просто взяла отвезла потому что человек уже просто там поставил чуть-чуть не что уже все уже правильно потому что да. от этого да. можно умереть. Да, человек обязан защищать свою жизнь. То есть это один из законов, он должен сделать все, чтобы защитить свою а жизнь и жизнь тех, за кого он несет ответственность. Это закон, никто никогда, ни по какому закону не упрекнет человека, не поставит ему в вину, не поставит в виде печати греха, что он пошел на какие-то действия, спасая жизнь свою или своего ребенка. Да. А грехи бабушек, мам, которые делали вот эти, как они если у тебя них, Я в прошлый раз это рассказывала, если не хватает времени и ресурсов, бытийной и массы и знаний, и умений и прочих ресурсов рассчитаться за убийство да. в этой жизни, да, бабки, матери там да. и так далее, то недоплата переходит на последующих членов рода. На тех живущих. Да, на живущих и на следующее поколение. А как правило, на следующее поколение. Это, будет чем проявляться? Да, это может проявляться в бесплодии. Например, если а -а -а. твоя бабка там 83 аборта сделала, да, а у тебя никак не получается. Это, это есть оплата. Оплата. А С этим а что нужно? Да, чистит, рот, чистит. А нет, врач ответ. Нет, врач ответственности не несет. К нему приходит пациент. И выражает свою волю, врач мастеровой.